Опять, ну нету вдохновения, Не знаю, что, о чем мне спеть. Нет никакого, в общем, мгновения, Наверно, надо потерпеть. Но вот в душе все как-то неспокойно, Тревожу что-то, не пойму, А вдруг там бродит что-то непристойно. Ничего не скажешь Никому И тут помочь Уже никто не сможет Пытаюсь сам разобраться Но там сплошно Будто бы комета векнул и вновь исчез Ну, для понимания Когда же вроде кончится терпение? Чего я жду, чего я жду? Наступит друг чудесное мгновение Редактор Лучик света за ним хоть что-то есть, но этот лучик тут бы ты коне и многих исчез. Заиск.